Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ван Дзе. Я специалист Международного бизнес-колледжа корпорации Фохол. Сегодня я очень рад познакомить вас с новыми тенденциями в мировой индустрии здоровья. Все мы знаем, что человеческий организм – это сложная конструкция, главным строительным материалом которой являются клетки, состоящие из различных питательных веществ базовые питательные элементы подразделяются на семь видов это белки вода жиры углеводы витамины микроэлементы и пищевая клетчатка на 70 процентов мы состоим из воды еще на 20 процентов из белков и на 10 процентов из микроэлементов как мы видим белки играют важную роль в жизнедеятельности организма что такое белки? Потрогайте свою на, кожу, кожу волосы, дюй -дюй, лицо. Все, что является частью тебя. нашего тела, состоит из белков. Из белков состоит более 80% твердых веществ в клетках. Ежедневно в организме происходит обновление и регенерация примерно 3% клеток. Цикл обновления клеток в нашем теле составляет примерно 120 дней. Например, цикл обновления клеток кожи составляет 28 дней. Обновление клеток – это непрерывный и ежедневный процесс. Примерно один раз в семь лет происходит обновление абсолютно всех клеток в нашем теле, как будто мы заново рождаемся каждые семь лет. Качественное обновление возможно только на качественном материале. Давайте ответим на следующие вопросы. Откуда берутся белки? Может ли наш организм самостоятельно их синтезировать? Ответ однозначен. Наш организм не может создавать новые белки. Поэтому очень важно, чтобы в наш организм поступал качественный строительный материал – белки, которые мы получаем с пищей. После попадания в организм белки распадаются на низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. Далее, благодаря особой функции организма, они снова, как конструктор, формируются в новые белковые группы. Это кератин, апсин, фибрин, коллаген и многие другие виды белков. Я приведу пример. Коллаген хорошо знаком нам, потому что эластичность кожи зависит от содержания этого белка в организме. Откуда мы берем качественные белки? Что является их источником? В основном это рыба, Мясо, соя, яйца, молоко. Например, одно куриное яйцо в день – это идеальная норма для взрослого человека, но в среднем большинство из нас съедает от 3 до 5 яиц в день. Таким образом, кроме белков, в наш организм попадает и избыточное количество холестерина. А как мы знаем, причина заболеваний сосудов сердца и головного мозга – это холестерин, триглицериды и липопротеины низкой плотности. Их переизбыток вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Основной источник этих вредных веществ – куриные яйца, мясо, масло и икра. Поэтому многие люди предпочитают отказаться от определенной пищи в рационе питания, частично отказываясь от белков приводя свой организм в состояние равновесия. Также очень важен вопрос эффективности усвоения белков нашим организмом. Дело в том, что такие традиционные виды приготовления пищи, как отваривание, тушение, запекание, приготовление на пару, жарко, разрушают часть белков в процессе готовки. Кроме того, расстройство пищеварительной системы также приводит к тому, что потребляемые белки усваиваются только частично. Именно поэтому современный человек серьезно недополучает белки из пищи. В процессе потребления мы измельчаем зубами пищу, которая попадает в желудок. Там она переваривается в более однородную массу, которая попадает в тонкий кишечник, через который питательные вещества из пищи, необходимые организму, Попадают в кровь и вместе с кровью разносятся по всему телу. На этапе переваривания пищи в желудке из-за желудочного сока разрушается большое количество белков и других полезных веществ. Расстройство желудочно-кишечного тракта также приводит к неполному или недостаточному усвоению питательных веществ. Из-за этого наши клетки постоянно находятся в состоянии дефицита питательных веществ. Это приводит к расстройствам памяти, например, мы не можем найти, куда положили ключи, хотя они у нас в кармане, а также хронической усталости, недостатку энергии, болям в пояснице, сонливости, замедленному развитию у детей, и ускорению процессов старения у взрослых. Самый эффективный способ избежать и предупредить заболевания в такой ситуации восстанавливать, улучшать и активизировать клетки. Одни из самых важных компонентов для формирования здоровых клеток биологически активные пептиды. После длительных фундаментальных исследований ученые обнаружили, что недостаток пептидов является причиной более ста болезненных состояний в организме. Более 10 ученых, изучающих пептиды, стали лауреатами Нобелевской премии. Сегодня пептиды нашли широкое применение в медицине. Уже существуют примеры в 14 сферах, где пептиды активно применяются в лечебно-терапевтических целях, а также в более 140 наименований различных лекарственных средств, которые имеют в своем составе пептиды. В клинической практике активно используется лекарство на основе пептида. Что такое пептиды? Это микромолекулярные белки, которые играют жизненно важную роль в нашем организме. Они легко всасываются, трансформируются и усваиваются организмом. Это сверхстабильные вещества высокого класса. Они участвуют во множестве физиологических процессов в организме, таких как рост, развитие, обмен веществ, размножение, мышление, физическая активность. Все это происходит благодаря различным видам пептидов в организме. Четыре основные функции пептидов – ингибирование, активация, восстановление, стимуляция. Первая функция. Пептиды сдерживают клеточную мутацию, таким образом повышая иммунную функцию организма. Пептиды сохраняют здоровье клетки и ингибируют мутацию клетки. Микромолекулярные пептиды также обладают адресным действием по устранению вирусов, запуская функцию автопоиска чужеродных вирусов. Пептиды имеют эндогенную природу и легко усваиваются нашим организмом. Они способны свободно проникать через клеточную мембрану и, как антивирус на нашем компьютере, принимают участие в процессах уничтожения вируса. Пептиды обеспечивают мониторинг нашего организма в поисках вируса. Точно так же, как антивирус сканирует файловую систему на компьютере. Вторая функция – активизация клеточной активности. В детстве и юношестве у нас высокая клеточная активность. Мы молоды, энергичны и активны. С возрастом активность снижается или даже останавливается, и начинаются процессы старения. Микромолекулярные пептиды мобилизуют сто процентов всех клеток что приводит к постепенному возвращению первозданного баланса в работе органов и систем организма. Третья функция ⁇ восстановление поврежденных и модифицированных клеток в нашем организме, обеспечение восстановления их нормального функционирования. Четвертая функция – стимулирование и поддержание баланса обменных процессов в клетках. Все живое в нашем мире существует и функционирует по определенному сценарию. Задача пептидов – поддерживать баланс иньян, равновесие функционирования клеточной активности, чтобы наши клетки находились в состоянии оптимального насыщения. Когда обменные процессы в клетках оптимально сбалансированы, происходит постепенное омоложение всего организма. Благодаря этим четырем функциям микромолекулярные пептиды оказывают положительное воздействие на жизнедеятельность каждой клетки нашего тела. Все мы состоим из клеток. Активность пептидов определяет активность нашего организма. Коренное отличие белков от пептидов заключается в молекулярной форме. Это макро- и микромолекулы соответственно. Молекулярная масса исчисляется в дальтонах. Микромолекулярными считаются вещества до 1000 дельтонов. Их особенность – высокая степень поглощения, глубина трансформации и эффективное усвоение организма. Современные достижения в сфере изучения пептидов Помноженные на вековые знания мастеров традиционной китайской медицины позволили специалистам НИИ Фо разработать уникальную Яншен-продукцию на основе пептидов. Можно сказать что, что уже сейчас, что, что, сейчас в компании Фохоу ФО ФО наступает новая эра пептидов. Вся уже разрабатывается века века. новая линейка продукции, продукции с пептидами, ощутить действие которой, которой вы сможете уже совсем скоро. Некоторые наименования продукции с пептидами, которые уже разработаны, получили отраслевые, национальные и международные сертификаты. 14 мая в Москве состоится большая презентация новой продукции 4 в формате онлайн плюс офлайн. Вы познакомитесь с такой продукцией. Капсулы с пептидами «Молодость плюс» и «Движение плюс», Дроже, «Витаминный заряд» и «Легкое дыхание» а также новый косметический комплекс с пептидами. Капсулы с пептидами «Молодость Плюс» уже совсем скоро появятся в ассортименте продукции «Фо Хоу». Они разработаны Ни Яншен Фо на основе известного древнего рецепта традиционной китайской медицины. Наши специалисты провели кропотливую работу над формированием уникальной формулы, сочетающей современные технологии и традиционную китайскую медицину. В составе натуральные ценные компоненты, экстрагированные с помощью ультрасовременных технологий и представленные в микромолекулярной форме. Благодаря этому они быстро укрепляют иммунитет, снимают усталость, замедляют процессы старения. Капсулы движения «Плюс» Это комплекс пептидов, выделенных из костной и хрящевой ткани с добавлением хитоолигосахаридов, куркумы и других ценных компонентов. Благодаря использованию современной технологии низкотемпературного ферментативного расщепления происходит адресная доставка питательных веществ в хрящевую ткань, стимуляция ее регенерации, улучшение состояния при проблемах с суставами. Фруктовое дрожже, «Витаминный заряд» и дроже для горла «Легкое дыхание» это традиционный Яншен рецепт, облеченный в удобную форму для потребления. Это твердые дрожже. Попробуйте и почувствуйте, как они медленно растворяются во рту, насыщая ваш организм полезными веществами. В процессе потребления дроже происходит быстрое всасывание активных компонентов через слизистую оболочку ротовой полости. Дроже очень удобно использовать в любом месте и в любое время. Полипептидный лифтинг комплекс Фохоу «хо против морщин это продукт, в который входит такой компонент, как миратаммус, что в переводе означает «растение вечной жизни». Во время сильной засухи в пустыне листья миротамнуса складываются вместе и плотно прижимаются к веточкам, высыхают, становятся бурыми и таким образом переносят период засухи. После наступления сезона дождей, листья миротамнуса снова насыщаются живительной влагой, расправляются и зеленеют. Именно поэтому это растение наделено уникальным свойством удержания и насыщения кожи влагой. Экстракты миротамнуса и других ценных компонентов в пептидной форме позволят вам насладиться высочайшим качеством косметики на уровне признанных мировых брендов. В состав полипептидного восстанавливающего комплекса для профессионального ухода входит набор органических компонентов, сертифицированных на международном уровне. Использована технология трансдермальной абсорбции, благодаря которой достигнута высокая степень поглощения активных питательных компонентов нашим кожным покровом. В результате вы получаете мощнейший омолаживающий эффект, не требующий от вас никаких активных действий. Мы готовы удивить вас, а вы готовы?